Привет, друзья! Продолжаются песни Владимира Высоцкого. Сегодня спецзаказ поступил на песню Прерванный полет. Чтобы я исполнил ее вместе с гитарой. А разберем мы песню. Вот я такую поргалочку накидал. это как бы два вида фактур или два вида техники, которые представлены в куплете и в припеве. Если у вас что-то не получается. По нотам, по табам или по видео урокам. Обращайтесь, проведу для вас занятия индивидуально но по видеосвязи. Так, ну поехали. Целиком сыграю. Что делать тем, у кого нет друга гитариста, или у вас нет гитары, чтобы записать, допустим, себе на диктофон э, минусовку? Можно сымитировать на, на баллайке бой гитарный. И на тех нотах, которые ну, как бы являются остановками или длинными нотами, нужно этот бой, да? этот бой сымитировать. Вот. Ну, вот мне почему-то видится такой бой для баллайки. Бы и нет. Вступление, два такта мы делаем э, ля минор. Да? И пошел, пошел куплет. Так вот, вот ля минор вниз, вниз прикрыли, Свер, сверху о, снизу у нас идет пунктирный ритм Пабам, то есть памба, пам пам вот такой ритм. Ну, мне видится так. Да, и вторая там, пошло, может быть, немножко не то сыграл. Но суть вы уловили, да? То есть вместо того, что играет гитара, кроме того, мелодию нужно сыграть, еще нужно сымитировать аккомпанемент одновременно, как бы, да, в один инструмент. Вот, В принципе, это не очень сложно, да. И неудобно, когда появляются, э, ну, например, может, были судьбой не лады. Одна нота на вторых струнах, да. Первую мы прикрываем просто, чтобы она не звучала. И случаем. Он начал робка с ноты до. Сейчас будем разбирать, я буду везде говорить, какие аккорды. Их там всего ну, 4. Да? Ля минор, ре минор, ми мажор или ми септаккорд и фа мажор еще есть. Так, ну поехали. Куплет состоит из двух частей и припев состоит из двух частей. Всего получается как бы четыре цифры. Да? Все время отличается немножко. Но во всей песне можно выявить одну закономерность забавную. Что всегда есть какие-то три ноты. Да? Вот, например, кто-то плод захотел, кто-то плод захотел, что не спел, что не спел. И вся песня построена на этом принципе, то есть всегда есть три ноты. Поэтому я использовал для того, чтобы играть э, всю песню, вот в основном три пальца. Второй, первый э, и большой. То есть кто-то плод захотел, что не спел, что не спел. от руси ли за ствол, он упал? Он упал. То есть всегда Высоцкий во все песни как-то вот нашел такой маленький мотивчик из трех нот и начал его развивать, развивать, развивать, где-то он его отдельно, где-то соединяет, но в припеве, да, он уходит от этого и а, уже идет пунктирный ритм. Он начал с ноты до, да, и... то есть тут уже другой принцип. Ну, поехали. Так, Кто-то плод захотел, что не пел, что не пел. Ну, я слова буду проговаривать, чтобы э, могли соотносить, куда. Шпаргалка вот у меня есть, поэтому... Кто-то плод. Значит, ля минор. Ми-ми-ми, до. Ля-ля-ля. Открытые стороны. Ля-ля-фа. Ля-ля-фа и тянуты. Ре, да? Ля-ля-фа. Си-си-си, тут фа. ре ре -р. Это был ре минор, да? Теперь... Ре ре, ре ре до си а здесь соль диез можно по двум струнам, можно по одной почему? потому что ми-е-семь, то есть ми-септ гармония, доминанта си-си-ми тут до, да, уже ля ля, ля. вторые струны в принципе всегда одинаковые то есть если это ля-минор да, то это до, ля или ми дальше, вот вам песня о том, кто не спел да, раз, кто-то вот кто, кто то есть ми ми ми до силя. ля ля ля туда наверх пошли здесь фа ре минор си си си опять то же самое да ре ми фа ми ре фа тут можно ля ре ми фа фа ми ре и наверх уходим до это ми мажор с секстой, до, до ми ми ми здесь соль дес либо так либо так может были судьбой не лады. Вторая часть куплета. ми ми, -ми ре-до-до, -до, ми ми, -ми ре-до-до, си-ля-фа, фа-фа-фа. Вот здесь не лады, да? То есть тут просто а фа, не ай-фа. Не си сделал, а фа. Поэтому вводим вниз. Дальше. Ре-минор же, да? Ре-ре-ре-ре-ре-ре, ре до семи ми ми, -ми или со случаем плохие дела. Дальше. А тугая струна воды. Вот здесь отличие, да? Не три ноты, а две всего лишь. И вот здесь как раз, да, появляется в первый раз фа-мажорная гармония. То есть фа, фа бикар мы держим. Я можно полный аккорд здесь. Ми-мажор. Ми или так, или так. Это куплет. Так, медленно играю куплет. И проговариваю слова, чтобы у вас было соотнесение слов с нотами. Да? То есть идем. Сначала вступление можно сыграть два такта. И поехали. Кто-то плот захватил, что не спел, что не спел. Потрусили за стол. Он упал. Он упал. Откуда я струна на лады, фа мажор да? незаметным изъя нам легла. Он начерка. и пошел что, Флорально, припев. То есть слова там во, второй, во втором или в третьем куплете уже другие, да, но, но принцип тот же. <су> -у -у> и, кстати, он поет тоже немножко по-разному на той же гармонии, но мелодию тоже иногда то наверх уходит то вниз ну я взял как бы среднее арифметическое так припев до до ми мажорная гармония да. до он начал робка здесь для минорная на робка для минор поэтому открытые струны без сольдея робка силя, да. до до си силя си, фа уже известно фа фа ми сольдея ми ре, ре. До-Си До-До-Си-Си Си-Ля-Ля-Ка си, Фа-Фа Ра-Ре-До-Си-Ми Ра-Ре-Ре-Ре-До-Си-До Это про собаку и кота, да? Мышей, значит, ми-ми-ми-ми-ми Ми-Ля ми, ми, ми, ми, ми, Смешно ре, ре, ре, ре, ре самое практически. Рададададададададада сиби. До-до-до здесь фа-мажор и рада си. И можно на повтор пойти. и вторую куплет. Либо просто закончить си, два, три, четыре. Все, это будет конец песни. То есть гармония та же, везде, ля, ре, ля, ми там появляется. И в конце есть, но даже не допригубил, фа-мажор, не допригодил. Вот единственный раз, когда можно использовать одинарные пизыкаты. Поехали. Значит, пунктирный ритм. Говорю медленно слова и нотки вы тут смотрите, да? Значит, с незаметным изъяном легла. Он начал рок -а. с ноты до, хотя здесь фа, да, но не, а, но не... Четыре смешно. Неправда ли не смешно? Смешно. А он шутил, не дошутил. Только без повтора, да, парф. Недораспробовал вино. И, и даже недопригубил. Вот это не недопригубил. Надо прям <свят> проучить. Почему? Потому что в аккорд приходим. То есть, был сначала и даже не допригубил. Можно, конечно, это медленнее сыграть. И даже не допригубил. Но это не высотки бы. Да? И даже не допригубил. Это скороговорка и скороиграйка. Вот. Такая вот шпаргалка хорошо мне помогла. Вроде все рассказал, уместил. Вот И окончание. Да и просто... Песня немножко декламационная, поэтому вот ну, такой ритм получился, да? Спасибо за просмотр, ставьте лайки, балалайки, пишите свои комментарии, обязательно приходите по ссылкам в описании, Инстаграм, Фейсбук, Группа ВКонтакте. Наш ансамбль приветствует новых участников, если вы хотите присоединиться к нам. Ну а если вы хотите, чтобы я лично для вас разобрал какую-то мелодию, подобрал по слуху, сделал нотки, табы, приложения, адаптировал для воллаки, все что угодно, в общем, пишите мне на почту или в личку, которая в описании тоже есть. На этом пока все. До скорых встреч. Пока.